The original link to the video will be in the description down below. Yeah. Liquid есть явно то, что им поможет победить. Но хватит ли этого в серии с трех матчей? Однозначно, они должны доказать. Астралис доминирует на протяжении целого года. Да, ты прав. Было ощущение, что все звезды сошлись. Мы были лучшей командой в мире. И меня постоянно бесило, даже после третьей победы люди писали, ⁇ Вы реально думаете, что вы лучше в мире? ⁇⁇ Ты да ни хрена, я уже считал, что мы лучше после победы. Я думаю, на ликвид давит ответственность. Очень трудно быть лучшими и при этом делать в стиле ликвид. И в итоге упасть до звания просто хорошей команды. Взлет и падение Ликвид Ликвид на протяжении многих лет были одной из лучших команд Северной Америки ПКС Гоу. До 2019 года они были очень близки к победе. Он должен Така и сражаться, и и отступались в попытке достичь успеха под знаменами Ругаются, спорят, бьют по столу, не слушаемся, отвлекаемся. Когда это закончится? Я честно спрашиваю. Когда это закончится? Да, иногда проскакивали вспышки хорошей игры, но Ликвид никогда не могли найти постоянство. Мы просто не можем дожать до конца. Есть ощущение, что это мелкие ошибки. Думаю, это приходит с опытом. Эти мелкие вещи. Но в конце 2016 года, после еще одного провала, Liquid собрали новую команду. Которая ощущалась по-другому. Нитро, ветеран команды. Рони, игровой лидер. Elish, super рифлер. Твист, главный талант, с самым большим потенциалом по механике во всей Америке. он Он ждет, он знает, он фейк тап на oh, no he on an oh, yeah, недооцененный талант который наконец нашел команду подходящую по его скиллу и и последняя часть пазла. Стюи 2К, победитель Мейджора, который провел пару плохих месяцев в Бразилии, играя за МИБР. Но новый ликвид перерастартовали с крупной победой, и дальше они поднялись на такую высоту, которая не была доступна раньше. И да, команда Синеги очень помогла, но был еще один фактор, повлияющий на успех Ликвид. Liquid называли американским Астралис, потому что они почти на сто процентов скопировали стиль игры лучшей команды. Я верю, что копируя стиль Астралис, и это правда, мы верили, что они это стандарт. Их командная работа и основа — это планка, до которой мы должны были дотянуться. Но Liquid не хотели быть американским Астралисом. Они не хотели, чтобы их сравнили с кем-то. Они хотели быть чемпионами по своим правилам. Я не думаю, что кто-то из нас об этом думал быть тенью Астралис. Но это так и было напряжение всего прошлого года. Если честно, мы были самой доминирующей второй командой. Реально, мы всех туда обыгрывали, кроме Астралиса. А часть успех Ликвида объясняется обходом стандартной ролевой модели Counter-Strike, где позволяли каждому игроку делать то, что он хочет в каждом раунде. Например, у Ликвид не было главного снайпера, и каждый член команды мог быть как люркером, открывающим или саппортом. У нас было мышление, что если так делает Астралис, то так и надо делать. Но в этом году мы посмотрели и перевернули немножко мышление и поняли, что можем сделать лучше. Что начиналось с разных результатов в начале года, закончилась новой эрой, перед тем, как закончилось лето. Эра команды Ликвид. Ликвид. Tag. But he's got the kill and liquid have it, they've got the championship, they've got masters, and two in the Intel Grand Slam. Oh my god, Eminek in a one versus three with 19 seconds. Unbelievable scenes here, ladies and gentlemen. Team Liquid are your season nine Pro League champions! No Diffuse skin available here, a two versus two. and Liquid have the advantage, they're trying to bring it down to the two versus one. if it's RPK, that's drop, they could be in serious trouble, that should do it, there we go, it's Team Liquid, and that's what it means to them, they've taken it into the fourth map, the favourites coming into the tournament have just unlocked the Intel Grand Slam, that's ESL 1, Cologne under the belt, and a million dollars Liquid не только выиграли Grand Slam, они выиграли за самый кратчайший срок, выиграв 4 турнира подряд, чтобы заработать миллион долларов. Но и этого было недостаточно, чтобы все успокоились и признали их лучшими. Даже после третьей победы люди писали «Вы реально думаете, что вы лучшая команда в мире?» «Да, мы думали, что мы лучшая команда уже после второй победы». После того, как мы выиграли Гранд Слэм, и тогда даже были вопросы, действительно ли вы номер один? Где вы раньше были? Хейтеры скажут, что Астралис были не в идеальной форме, поэтому Ликвид не могут до конца себя назвать лучшими до тех пор, пока они не обыграют реально лучшую команду в финале большого турнира. Но Ликвид не позволяли в них сомневаться, они продолжали обыгрывать одну команду за другой. Гардиан, Team Liquid. Your extreme Chicago champions. Серия Liquid то получает продолжают до берлинского майера. И у всех было то же самое. После такого доминирующего выступления не было сомнений, что они наконец-таки возьмут свой первый мейджор. Но перерыв оказался пророческим для их формы. В жестоком повороте событий, Ликвид начали проигрывать Астралис снова и снова. Их поражение на гранд-финале Бласта было последним гвоздем в крышку гроба. 2019 год должен был стать годом Ликвид, но так не получилось. И в 2020 году соревновательный CSGO ушел в онлайн из-за мировой пандемии. Это означало, что у Liquid никогда не было реального шанса выиграть игре самый престижный трофей в CSGO. Как быстро и решительно был подъем Liquid по соревновательной лестнице, так же было и стремительно их падение and fast molotov will make things awkward modem has dropped one more and the trades leave it all on to twist it's not been anywhere near his best performance but he might be able to keep them alive as he looks around the corner he's got to be careful that his two players close and oc surely spotted him he can't do anything here and after a dominant first map in liquid's favor cloud nine flip it by taking them now it's definitely over lagged by the op and this is it this is going to be Gen -G recovering. In BTS, in these past two weeks, looking at a whole new level, 16-9 victory over Liquid on Vertigo. Chip away at the head of Vinny. Yuri's gonna stuff that smoke peak from Stewie, and now the two versus four turn all onto the shoulders of Twist. He goes down, and we've got the Brazilians on a two-zero advantage in a best of five. launders. this is dire straight for Liquid. Что касается путешествования с Астралис, на 2020 году несколько игроков Астралии взяли перерыв, что означало, что у Ликвид не было возможности отомстить тому составу, который закончил шествие. Ликвид также сделали большое изменение в составе. После пяти лет с Ликвид ушел Нитро. Он был заменен на Грима, а Стюит О'Кей OK стал игровым лидером. Я очень расстроен уходить, я не знаю, какое будущее меня ждет, но реально странно ощущение, когда ты уже не игрок Ликвид. Как этот состав сможет адаптироваться под новые реалии киберспорта, только можно догадываться. Но точно можно сказать одно. Успех Ликвида и их противостояние с Астралии сделали лето 2019 года одним из лучших моментов в истории Counter-Strike. И Ликвид готова сражаться, чтобы вернуть это все назад. Всем спасибо за просмотр, надеюсь вам понравилось данное видео про Ликвид. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии. Не забывайте, что каждый комментарий для нас важен. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропускать анонсы следующих видеороликов. Если вы хотите поддержать канал рублем, ссылка на донейшнлез есть внизу в описании. Всем до скорой встречи и увидимся в следующих роликах.